Вот мы делаем отверстие 55 миллиметров. Так, вот чуть-чуть, вот, вот так. Ну нормально. 55 миллиметров, она глубина у этого отверстия? Должно быть 280. Вот эта заготовка. 100. Извиняюсь. Так. 278 заготовка. Ну, 280 заготовка, считай. Я чуть-чуть подторцевался в сторон. 280 вот на всю глубину надо сделать отверстие с одной стороны видимо не получится сделать вернее так насквозь не получится потому что слишком большое будет, будет биение вот этой штанги этого инструмента дребезжание это эти автоколебания он не жесткий да вот поэтому придется видимо с двух сторон сделать Ну а для заливки э, это будет это само то это не, не страшно, там даже если будет небольшая ступенька, она все равно ее продает. Вот. Так что вот такие дела. А если что, вот так отступим. И вот население.